Алексей Опухтин Перед разлукой. В мятежной юности за городом вдвоем Гуляли долго мы под ясною луною. Был мир от нас далек. Мы думали о том, что расставание одно всему виною. Что чувствовали мы июньской ночью той? Немногие слова сказать могли едва ли. Мы оба грезили, Но разною мечтой Из глубины сердец печали отвечали. И тут запела ты, И голос твой дрожал, И понял я твои сомнения и муки, Как в жизни никогда еще не понимал, Какими был сражен. Потом и я в разлуке.